Давайте разберемся с хостовыми фаерволами на Windows. Во-первых, дефолтный фаервол, который поставляется с Windows, он называется просто Brandmauer Windows. Идем в меню «Пуск», набираем «Brandmauer Windows». Увидите его в результатах поиска. Главное окно выглядит следующим образом. Политика по умолчанию в Брандмауэре Windows настроена на запрет входящих соединений и разрешение всех исходящих. Разрешить все исходящие, конечно, облегчает настройку. Но не следует моему принципу запрещать все, кроме неявно разрешенного. Так что это не идеально в качестве конфигурации по умолчанию. Но, конечно, это избавит от жалоб пользователей. Мы не хотим, чтобы Malware имела возможность связываться со своим командно-контрольным сервером. Поэтому разрешение всего исходящего трафика означает, что любая Malware, которая попадает на вашу машину, сможет общаться с внешним миром без проблем даже при включенном фаерволе. Преимущество здесь в том, что Брандмайер Windows бесплатный и является реально таким же мощным, как и многие другие альтернативы. Он предустановлен и готов к использованию. К некоторым недостаткам можно отнести то, что Брандмайер Windows не позволяет заблокировать некоторые домены и IP-адреса Microsoft. Почему вам может это понадобиться? Ну, допустим, вы хотите заблокировать обновления или обращение к домашним серверам Microsoft в интересах приватности. И я не могу подтвердить, что это является проблемой но имеется возможность преднамеренно или случайным образом жестко кодировать в операционную систему доменные имена и IP-адреса. Такая возможность есть. Другие недостатки Бранмаура Windows, поскольку Брандмауэр Windows — это наиболее очевидный фаервол на Windows, с которым может столкнуться молварь, скорее всего, она будет обладать мерами противодействия, специальным образом написанными для его обхода. В случае с более экзотичным фаерволом, такого не будет. Есть стандартный GUI, это то, что вы видите на экране. Есть расширенный GUI, в который вы попадаете, нажав на дополнительные параметры. Вот так вот он выглядит. Расширенный GUI не особо дружелюбен для пользователя. Я бы сказал, что, возможно, обычному пользователю Windows сложно его использовать. Здесь правила для входящих подключений. А здесь для исходящих. У меня здесь установлены не дефолтные правила. Это настроенные мной правила. В Windows есть концепция профилей, которые вы можете увидеть вот тут. Есть профиль домена, частный профиль. И общий профиль. Когда вы впервые подключаетесь к сети, Windows спрашивает, что это за сеть. И по сути, эта информация говорит Windows, какой профиль ей нужно использовать для данной сети. То есть, какой профиль Маура ей нужно использовать. Как вы можете здесь увидеть, эта сеть установлена как общедоступная или публичная. Такое сообщение вы получаете на Windows 7. Вам нужно выбрать тип данной сети. Публичная, частная, рабочая и так далее. Если нажать на свойства Маура, мы сможем увидеть, что профиль домена должен быть выбран, когда вы подключаетесь к рабочей или корпоративной сети. Частный профиль выбирается, когда, очевидно, вы подключаетесь к частной сети, возможно, когда вы находитесь дома, и общий профиль, когда вы подключаетесь к точке доступа Wi-Fi или недоверенной сети. И возможно, вы здесь заметили, что для входящих подключений у нас выбрано «Блокировать по умолчанию». А для исходящих подключений у нас стоит «Разрешить по умолчанию». И то же самое для частного и общего профилей. И в данный момент Брендмауэр запущен для всех профилей. Далее, если мы хотим закрыть машину, то нам нужно заблокировать здесь и входящие, и исходящие подключения а затем явным образом разрешить вещи, которые нам нужны. Меняем здесь наблокировать, «блокировать», «блокировать» и «блокировать». После этого видим здесь, что пиктограммы поменялись, чтобы показать, что все эти подключения теперь заблокированы. Идем в правила для входящих подключений. Видим здесь зеленые галочки, серые. И есть запрещающие знаки. Что ж, запрещающий знак означает блокирование. Это правило, запрещающее подключение. Зеленая галочка указывает на то, что включено правило, разрешающее подключение. А серая пиктограмма указывает на то, что правило отключено. Если мы выберем фильтр по состоянию, то сможем отфильтровать и увидеть используемые правила. Правила, которые включены. Здесь мы видим это конкретное приложение. Поисковый движок YACI. И если проскролить вбок, мы увидим, что разрешено входящее подключение с любого локального и удаленного адреса по протоколу TCP. Локальное подключение на порт 8090. Это локальный порт AC для входящих подключений. И если дважды кликнуть по нему, это покажет то же самое. Разрешение подключения любые программы любые компьютеры, любые пользователи, для всех доменов, любых адресов. И это TCP порт 8090, как мы уже видели. Мы можем отредактировать это правило, если бы мы захотели этого, и поменяли любой из этих параметров. Видим здесь правила «Основы сетей». Они предоставляются Microsoft. Например, здесь у нас протокол динамической настройки узла DHCP. Это правило разрешает работу DHCP. Так что, если у вас здесь было настроено блокирование для входящих и исходящих подключений, для частного и общего профиля, профиля домена, вам нужны эти правила, чтобы вещи типа DHCP могли работать. Здесь у нас правило блокирования. Оно блокирует IPv6. Есть правила обнаружения сети. Опять же, они у меня включены, но вы можете решить отключить некоторые из них. Обратите внимание на UPnP, одна из тех вещей, которые я рекомендую отключать. А здесь у нас правила для исходящего подключения. Вещи типа трафика DNS по протоколу UDP. Он должен быть на порту 53. Так и есть. Смотрите. И мы можем создать правила. Давайте создадим правила для исходящего подключения. Жмем здесь правой кнопкой мышки «Новое правило». Здесь опции по созданию правил для программ, портов или предопределенные правила типа тех, что мы ранее видели. Например, основы сетей. Это может быть полезно, если вы хотите включить вещи типа общего доступа к файлам и принтерам но мы не знаем точно, какие тут порты будут использоваться. И далее идут настраиваемые правила, в которых вам предоставляется больше шагов по настройке, или фактически все доступные шаги. Выберем настраиваемые. Выберем определенную программу. Firefox. И выберем TCP. Определим порт. Допустим, 8080 в качестве примера локального порта. И зададим удаленный порт, также 8080. Как правило, у нас не будет определенного локального порта для исходящих соединений. Я лишь показываю это в качестве примера. И затем мы можем добавить... Сюда мы можем поместить любой IP-адрес. И затем, в конечном итоге, что мы делаем? Мы разрешаем подключение или блокируем. Давайте разрешим это подключение. Оно нужно нам для всех трех профилей. И далее нам нужно дать ему название. Готово. Вернемся обратно. Выберем «Для программы». Если вы используете программу, которая исполняется из временной папки, вы не сможете создать правило. Это ограничение Брандмауэра Windows. Правила Брандмауэра Windows применяются на основе параметра path. Даже если вы создаете правило для исполняемого файла, если этот файл исполняется из другой папки, правило не будет работать. Новое правило необходимо для каждого местоположения. Это ограничение Брандмауэра Windows. Это был обзор бренд Mauer Windows. Как я уже говорил, GUI немного скудноват. И если вы хотите заблокировать весь трафик, как я уже сказал, вам нужно заблокировать входящие и исходящие подключения. И затем вам нужно будет добавить конкретно те вещи, которые вам нужны. В Windows в эти списки включено множество вещей, в которых нуждается система для различных функций типа DHCP или общего доступа к файлам. Так что вам стоит пройтись по списку и удалить все те правила, которые вам, собственно говоря, не нужны. И затем, для исходящих подключений, понятно, вам нужно включить все то, чем вы собираетесь заниматься. Серфинг по сети, SSH, VPN и так далее. Проблема GUI может быть решена при помощи свободного стороннего приложения под названием Windows Firewall Control. Если вы хотите использовать Брандмауэр Windows, я настоятельно рекомендую этот софт. Просто идете на этот сайт, загружаете текущую версию и устанавливаете. Собственно, он доступен только под Windows. Вот так он выглядит. Главное окно здесь — это профили. Не спутайте с профилями Windows. Здесь своя собственная концепция профилей, отличная от Windows. Видим здесь уровни фильтрации. Во-первых, без фильтрации, при котором Брэнд Windows попросту отключается. Можем нажать сюда. Это выключит Брэнд если мы откроем Брандмауэр и обновимся, вы увидите, что изменения, которые мы внесли посредством WFC, немедленно отразились внутри бран-мауэра Windows. В действительности это фронт-энд для Брандмауэра Windows, как я уже и сказал. Также можно установить низкую фильтрацию, при которой исходящие соединения, которые не соответствуют правилам, разрешены. И блокируются только те программы, для которых созданы запрещающие правила. И если мы снова откроем Брэнд Мауэр, то увидим, что он снова включился, и что входящие подключения, которые не соответствуют правилам, блокируются, а исходящие подключения, которые не соответствуют правилам, разрешены. А вот уровень, который нам в действительности нужен. Как я уже упоминал ранее, исходящие соединения вне правил блокируются. Допускаются только программы по созданным разрешающим правилам. Это настраивает Брэндмауэр так, как я ранее рекомендовал вам, когда входящие и исходящие подключения заблокированы. И если мы зайдем в управление правилами Брэндмауэра Windows, то увидим правила внутри собственного GUI WFC. И, конечно, любые правила, которые мы здесь добавляем. Опять же, появится в Бренд Маури Windows. Но в принципе нам больше не нужно заглядывать в него, поскольку у нас есть вот эта утилита. И мы добавляем новое правило здесь точно так же, как в Бренд Маури Windows. Можно выбрать программу или все программы. Можно дать правилу названия. Выбрать там программу. Какие профили применять? какой протокол, какие порты, и так далее. Настройки точно такие же. И, пожалуйста, мы создали правила. Есть небольшие отличия. Я только что создал пустое правило, но здесь также можно создать и разрешающее правило. И Я могу выбрать, а потом разрешить. Можно создать запрещающее правило. Выбираем, что нужно. Также здесь есть вариант нажать, чтобы блокировать. Весьма интересный. Как видите, утилита предлагает нам нажать на окно программы, которую вы хотите заблокировать. И если мы нажмем на командную строку CMD вот здесь, вы увидите, что было создано новое правило, согласно которому исходящие соединения будут блокироваться для данной программы. Удаляем это правило. Есть еще опция «Нажать, чтобы разрешить». Кликаем на командную строку, идем в список, видим разрешающее правила. Любые порты. Больше настроек в меню правила. Здесь можно, например, указать, что при создании новых правил, по умолчанию будут создаваться только исходящие правила. Разрешающие или блокирующие приложения. Этот вариант нам стоит выбрать. Также можно указать профили, для которых применяются новые правила при создании новых правил. Опять же, стоит это настроить. Вы можете импортировать или экспортировать правила. Это отличная фича. И вы можете автоматически установить профиль высокой фильтрации при завершении работы системы. При загрузке Windows сетевые соединения будут заблокированы до тех пор, пока пользователь не поменяет профиль. Это небольшая, но отличная фича. И профиль высокой фильтрации, вот он. Все исходящие и входящие соединения эффективно блокируются. Все попытки подключения будут запрещены. И если мы вернемся в панель правил, то увидим эти правила. Блокировать входящие соединения. Блокировать исходящие соединения. И здесь мы можем отфильтровать, чтобы увидеть правила для входящих и исходящих подключений, которые включены и выключены. Это программа WFC. Определенно стоит заиметь ее в свой арсенал, если вы хотите пользоваться Брендмауэром Windows. Мы рассмотрели Брэндмауэр Windows и фронт-энд для Брэндмауэра Windows. А теперь давайте поговорим о межсетевых экранах от сторонних разработчиков, которые можно установить на Windows. При установке сторонних фаерволов они обычно отличают Брэндмауэр Windows, но обязательно проверьте, как они взаимодействуют друг с другом. Первый сторонний фаервол под Windows, о котором я хочу поговорить, это комода. Можете найти его по данной ссылке. Свободный фаервол Комода. Это очень популярный и функциональный фаервол, который я раньше часто использовал, но сейчас я вряд ли могу его порекомендовать. Комода в последнее время продемонстрировали непонимание того, чем они занимаются. Я говорю о крайне убогих проектных решениях, с идущим в комплекте браузером Комода который поставляется в составе комода интернет-сью, которую вы можете получить в качестве альтернативы этому бесплатному фаерволу, и который также включает в себя такие вещи, как антивирус. Но если мы будем говорить лишь об этом бесплатном фаерволе, когда вы его устанавливаете, вы также получаете нечто под названием Buddy, что является по сути раздутым программным обеспечением, которое, к тому же, известно своими уязвимостями в безопасности, что реально не очень хорошо. Комода — это хороший фаервол. Просто позор всему этому багажу, который идет в комплекте с ним. Если вы хотите попробовать firewall комода, скачивайте его только по этой ссылке. Не берите полную версию комода Internet Security. А затем после установки вам стоит отключить эту штуку под названием GigBody, которая также устанавливается. Здесь есть гайд по этой ссылке. Тут описывается, как полностью его удалить. Во время установки комода вы встретитесь с вот этим вот окном с вопросом ⁇ Желаете ли вы использовать облачный динамический анализ неизвестных программ ⁇ что ж, это хорошо для безопасности, но плохо для приватности, поскольку вы отправляете информацию о программах, которые вы запускаете. А другая опция касается анонимной отправки данных об использовании приложений, сведения о конфигурации, аварии, ошибки и так далее. Вряд ли есть какая-либо польза от всего этого для пользователя. А данные о крашах, если это дампы памяти, знаете, там могут быть ключи шифрования и тому подобные вещи. Так что определенно не стоит этого делать. Снимайте эти галочки, если их увидите. Вам также будет предложено изменить браузер по умолчанию и тому подобные вещи. Понятно, что мы этого не хотим. И еще пара моментов насчет комода. У них есть внутренний список приложений, которые обозначены как «безопасные». Безопасные программы, безопасные процессы. Но будет лучше, если вы назначите свой собственный список, или белый список приложений, которые вы знаете и одобряете для использования, в отличие от комода. Настройте фаервол комода на использование настраиваемой политики. В этом режиме фаервол будет подсказывать вам о вещах, которые он считает безопасными, и о неизвестных приложениях, которые пытаются соединиться с интернетом. В этом случае вы сможете принять решение самостоятельно. В случае со сторонними фаерволами, типа комода, хорошо то, что они сообщают вам, какие приложения пытаются установить исходящие соединения в то время как Брандмауэр Windows этого не делает. И они облегчают процесс, если вы получаете подсказку в тех случаях, когда приложение пытается установить исходящие подключения, Потому что это, конечно же, могут быть и вредоносные программы, пытающиеся создать обратные шеллы или обратные соединения. В общем, это касаемо комода. Следующий Firewall, который мне нравится, я его рекомендую. Он из Венгрии. Называется Tiny Wall. У него немного другой подход. Он использует его для простого создания белых списков приложений. То есть вы можете утвердить список только тех приложений, которым разрешается обмен данными. Это хороший, легковесный фаервол. Он спроектирован таким образом, чтобы вам не нужно было знать конкретные порты и протоколы, необходимые для работы приложений. Вы просто выбираете эти приложения и разрешаете им работу. В общем, хорошая штука. Стоит попробовать. Возможно, он вам понравится в качестве альтернативного фаервола. Есть еще PrivacyWare. Это один из фаерволов, который вы можете опробовать и оценить. Он тоже бесплатный. И еще один фаервол. GlassWare. Здесь ссылка для бесплатной загрузки. Есть еще платная версия. Вот цены. 49 баксов. Единовременная оплата. Этот фаервол особенно хорош для мониторинга. Вы можете видеть очень детализированный, точный, работающий в режиме реального времени мониторинг. В нем также предустановлены такие возможности, как обнаружение ARP спуфинга. Предупреждает вас о непредусмотренных изменениях сетевой файловой системы и изменения обычных приложений. И вы можете увидеть для приложения, что оно делает, с чем обменивается данными. Это GlassWire. Мне он нравится. Антивирусные защитные наборы также поставляются с межсетевыми экранами. Мы обсудим антивирусы в соответствующем разделе. И в составе топовых пакетов безопасности эти фаерволлы тоже хороши, как и автономные фаерволлы, которые я вам только что демонстрировал. Различие состоит в том, что они могут подключаться к антивирусу или системе пакета безопасности, которой вы отдаете предпочтение. Например, здесь у нас Касперский, в котором есть система проверки репутации, которая присваивает уровень доверия приложениям. Доверенные приложения можно настроить так, чтобы они могли проходить через Firewall. Это возможность, которая может вам понравиться за более автоматизированный способ разрешения или запрета приложений, исходя из уровня доверия к ним в системе проверки репутации. Либо вы можете отключить это и просто использовать Firewall, который не будет делать за вас выбор, чему доверять. Раньше я использовал Каспирский, и в нем есть ряд хороших особенностей. Firewall связан с антивирусом. В качестве еще одного примера, у Bitdefender есть антивирус, встроенный в пакет безопасности. И, как я уже говорил, у нас будет отдельный раздел по антивирусам и пакетам безопасности. Еще один продукт, Zone Alarm. Я использовал его раньше. Это еще одно решение межсетевого экрана, но я давно им не пользовался. Для сравнения антивирусных продуктов с межсетевыми экранами, посмотрите на этот отчет от AV Comparatives, либо проверьте последний отчет, который у них будет на момент просмотра этого видео. И если вам нужны хорошие и подробные предложения по правилам для их применения конкретно под Windows, то я рекомендую взглянуть на этот веб-сайт. Здесь полезные инструкции и правила по настройке брендмаура Windows. По итогам, стоит ли пользоваться хостовым фаерволом на Windows? Что ж, я думаю, что ответ скорее «да». Стоит. Windows привлекает на себя большую часть Malware. Несмотря на то, что фаервол предоставляет ограниченную защиту от Malware, которая закрепилась на вашем устройстве, поскольку Malware может обойти фаервол, используя разнообразные методы, фаервол по-прежнему остается уровнем дополнительной защиты. Firewall — это баланс между прикладываемыми административными усилиями и в некоторой степени ограниченной защитой, которую он обеспечивает. Он может защитить вас от атак, исходящих от недоверенных устройств из вашей сети. Например, когда вы подключены к беспроводной точке доступа, или путешествуете, или от других внутренних устройств в вашей сети, которые были скомпрометированы каким-либо образом. Если, конечно, у вас есть правила для входящих подключений, запрещающие любые соединения. Если вы периодически используете публичные точки доступа и недоверенные сети, костовый фаервол будет более полезен. Если нет, то тогда он менее важен для вас. Если в вашей сети много недоверенных устройств, он более важен для вас. Это уровень дополнительной защиты, и он может использоваться для мониторинга и логирования.